всем привет в данном ролике я вам расскажу как видеть ночью в раст данная фича подойдет только обладателям видеокарт nvidia впервые об этой фиче я узнал на канале good joint ссылку на которого я оставлю в описании эта фича работает через фильтры geforce experience которые мы скоро настроим вот какая видимость у нас получится в конце. Я думаю вы все и сами видите все видно отчетливо в недавних обновлениях раста разработчики пофиксили эти фильтры но есть способ как ими можно сейчас пользоваться и сейчас я вам расскажу как это сделать давайте перейдем к настройке данного фильтра открываем пуск и пишем панель управления открываем ее и переходим в пункт программы и компоненты, находим Nvidia GeForce Experience и удаляем его. После удаления перезагружаем ПК. После перезагрузки ПК открываем описание видео и переходим по ссылке. Оттуда скачиваем нужную нам версию GeForce Experience, после чего открываем файл и устанавливаем GeForce Experience. И опять перезагружаем ПК. После перезагрузки ПК открываем GeForce Experience, логинимся любым вам удобным способом. После открываем настройки и ставим галочку на пункт Включить экспериментальные функции. Ждем пока программа прогрузится, и после этого перезагружаем ПК. После перезагрузки ПК. Мы наконец-то открываем Rust и начинаем настройку фильтра. Для начала нам нужно включить некоторые настройки в игре. Открываем эффекты и ставим сглаживание T, S, A, A и включаем резкость. После открываем настройку фильтров сочетанием клавиш Alt плюс F3. Нажимаем на первый стиль и добавляем туда эффекты, как на видео. Как настроили, закрываем и перезапускаем игру. Опять открываем настройку фильтров сочетанием клавиш Alt плюс F3. Нажимаем на второй стиль и добавляем эффекты, как на видео. После настройки можно закрывать настройку фильтров и пользоваться. Но еще для удобства советую забиндить клавишу для быстрого переключения между этими фильтрами. Для этого открываем Overlay GeForce Experience сочетанием клавиш Alt плюс Z, нажимаем на шестеренку, после переходим в сочетание клавиш. И добавляем удобную для вас клавишу для пункта выбрать следующий фильтр ах да еще можете поменять настройки резкости и цвета для более приятной картинки как на видео И еще важно выходить из игры с включенным первым фильтром. Спасибо за просмотр.